Wow, wow, wow, wow. Бля, всё, всё, смэсс! Не фуя. Бери! Стул нормально. Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Что ты делаешь? Подожди-ка, тебе прислали палочку легендарную. Ты получил ее? А, доспех. Да, а, пункт выдачи осталось. А, я должны выдать, да, тебе или доставка. 26-го. А сегодня 20. А, не 22. -е. А, через 3 дня, да? А, не считаю это делал. Не считаю следующий день. Не считая следующий. А, а, Раздвинулась! Тихо, я... Я не понял, я... Я не хочу умирать! Я не х... умирать! Добри как сок. Уэ-уэ-уэ-уэ! Бля, все, Всё сме Блять, все, все смерть, не Чего? Ты первый ты Что? Отсюда Я понял, я понял, давай. Папа, это блок, можно двигать. Нет, нельзя двигать. Ай. Реально он помог. Супер. Минус. Ты минус. Тут удочка. Тут удочка. Есть. Я пока, пока я тебя жду, я порыбачу. No. Стой, стой, вуточ... Чего? Чего? Я понял. Я понял, что сделать с удочкой? А, -а, а я понял. была да. Чего? <связывая> Это uz <так уточка? связывая> Как record <уточка> работает? <связывая> Это нет, чтобы как она трудится. Стоп, а ли наверх забраться? Да я застрял. Упустись! опустись! Нафиг идет, Пусть это все. Я... Ты понимаешь, что я сделал? Я, я просто такой полетел по цепям! Такой летел по цепям! И тут такая штучка! Я об нее ударился и все. Я застрял там дальше! Короче, выкидывай ящики. Первый ящик. Второй ящик. Да вот они. Я тебе ящики кинул. Смотри, что я кинул. Чего я мог на, на этом стоять? Понял. Прыгаем, в Лаву. Нам надо вот тут. Вот... Там на вешалке лежит. Там на вешалке. Вот этот вот. Лампу. Э -э, вот эту вот, Блять, херня, Лавовая херня, вот. Что как сказать. А как это работает? Как залезть туда вообще? Я понял. Есть забрал. Тут тут, блин. Mm. Нафиг Рафик послался. Нафиг Рафик послался. Нафиг. Ладно, буду пить. Короче, с этой, этой фигней прыгал. Так, окей, вставляем. А ч ⁇ быстренько? Почему быстро? Скажи, почему быстро? Нет, это сирена. А что такое? Летишь? Нет. А МОИ НОГИ В ЛАВЕ! Не хотел. Уэуэуэуэуэуэ, БЛЯН, СЁСЬ СМЕЯ! Подожди, ты вот за эту? А я вот за эту? А, на одну? Смотри, сейчас кое-что будет. Не отпускайся! Просто не отпускайся!